здравствуйте друзья с вами наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог продолжаю знакомить вас с материалами нашего нового курса по самоцветам на котором вы получите абсолютно эксклюзивные знания по подбору камней Узнайте, какие самоцветы будут вам помогать менять жизнь к лучшему а про какие, возможно, лучше будет забыть, если они уже у вас есть, то, может быть, вам стоит их подальше убрать на полочку, чтобы не активировать проблемные энергии в своей карте. В этом видео я расскажу про известный известные с сапфиром Михаила Булгакова, а также о том, как он влиял на писателя и помогал ему, да, даже помогал ему написать роман «Мастер и Маргарита». Откуда у Булгакова появился этот персень, не знал никто, даже его жена. Писатель держал это в строжайшей тайне и только говорил, что э, этот камень испускает прану добра и дарит ему вдохновение на написание новых произведений. По свидетельствам современников сапфир Булгакова был довольно крупный, цвет э, такой выгоревшего василька – и что еще было как-то необычно, что они отмечали, он притягивал взгляд вот, как магнит. Несмотря на то, что в, вот, в советское время уже было не принято, чтобы мужчины носили кольца, перстень Булгаков вот, свой перстень не прятал, наоборот, практически не снимал, считал его своим талисманом и источником вдохновения. Вообще сапфир – это довольно загадочные камни, это камни философов, мыслителей, камни стихии воды, янской воды, глубокой воды морей и океанов, которыми управляет планета мистики и тайн, это планета Нептун. Соприкасаясь с человеком, сапфир воздействует на аджну, чакра или как ее называют «третий глаз». Одна из энергетических центров в теле человека, который расположен на переносице, точно посередине между бров... бровями. Эта чакра отвечает за способность к, л... к логическому мышлению, ясновидению, интуиции. Если у ваших близких или у вас есть способность к эзотерике, к работе с подсознанием и стихия воды полезна вашей астрологической карте Бадзи, то сапфиры, если вы будете их носить, выведут вас на такие духовные высоты, о которых другие могут только мечтать. В карте Михаила Булгакова как раз было такое сочетание полезности стихии воды и явные метафизические способности. Писатель родился летом, в месяц змеи. Змея – это огонь, это правильная власть для его карты. Господин Дня – Инский металл не любит власть, не любит огонь, он ее боится. Инский металл – это такое золото, очень нежный знак и прям совсем огонь ему, конечно, не нужен. Ну, смотрите, власть стоит под контролем, то есть нашу змею контролирует вода, инская вода. Поэтому навредить хозяину карты – это вода извините этот огонь, несмотря на то, что он для нее будет не полезен, он не может, он стоит под контролем. И еще дополнительно ослабляется наша змея, то есть она порождает землю, которые ресурсы, которая поддерживает нашего господина дня, наш металл. Вот эта деталь, нежелание власти вредить, дает ответ на одну из загадок Булгакова. Почему его, в отличие от других его коллег и друзей, даже ни разу не арестовали за антисоветские выпады и явную нелюбовь к большевикам, которую он, в общем-то, и не скрывал. А, ну, а это, как мы видим, просто записано в его карте Бадзе, да? что власть ему не вредит. Смотрим дальше. Власть порождает ресурс, и в результате образуется довольно много земли которая что начинает делать которая начинает засыпать господина дня и мешать ему проявляться добиваться успеха то есть засыпает наш металл яркий красивый и металл уже начинает не так сильно блестеть поэтому вода янская вода здесь очень благоприятно это полезное божество которое промывает от этой всей земли металл и делает его блестящим и заметным для окружающих кроме того вода это творчество самовыражение это, э, это тот самый успех к э, которому ну конечно же стремится каждый писатель что касается предрасположенности писателя к ясновидению мистицизму то практически вся его карта, каждый столб так или иначе намекает или напрямую говорит об этом. Во-первых, он родился глубокой ночью, в час крысы. Это уже м -м, настраивает на некий таинственный лад. Во-вторых, змея и кролик – две ветви из треугольника духовности. Инская вода – символ скрытой интуиции. Касая печать, низкие фазы ци, смерть и разложение. Символическая звезда цветущий Балдахин. Вот если это все вместе собрать, проанализировать, то перед нами предстанет человек э, неординарный, с богатым внутренним миром, интуицией и, конечно, склонностью к мистическим переживаниям. Действительно, в жизни писателя было много такого, что выходило за рамки привычного. Например, Булгаков не скрывал, что несколько раз общался с призраком Гоголя, считал, что между ними существует духовная связь и что это такой некий проводник его именно его некий проводник в мир подсознания. Можно было бы, конечно, отнести это к разыгравшемуся творческому воображению, если бы Михаил Афанасьевич не вел дневники и не расписывал бы все эти свои переживания достаточно подробно и дальше если мы будем стаковать эти записи и события то открывается очень интересный фактор например он рассказывает в одном случае когда Гоголь на улице показывает ему пальцем на один дом как бы намекая на что-то на что намекал google в тот момент бугаков конечно не понял но впоследствии он узнал, что э, в этом доме жила его вот вторая, его будущая жена. А вот в одном из писем э, ближайшему другу э, Булгаков рассказывает про свой сон, в котором он просит Гоголя накрыть его своей чугунной шинелью. Видимо, он... Ну, чугунная шинель – это, видимо, та шинель, которая на памятнике Гоголю создан памятник, созданный скульптором Андреевым. И вот образ этой шинели вот у него проскаки проскакивает во сне. Как ни пытался Булгаков разгадать свой сон, это у него так и не получилось. Но вот когда он умер, произошло одно событие, которое поставило все на свои места. На могиле писателя очень долго не было памятника, и его жена, тогда уже вдова Елена Сергеевна, случайно увидела в мастерской при наводеющем кладбище гранитную глыбу и попросила директора этой мастерской поднять ее экскаватором и уже вдрузить на могилу писателя. Как потом оказалось, это был непростой, не случайный гранит. А камень, снятый с могилы самого Гоголя, когда ему ему поставили новый памятник, а вот этот гранит как бы остался. Вот видите, после смерти Булгакова сбылся его сон, и Гоголь как бы накрыл его своей чугунной шинелью. И это, ну вот, тоже можно отнести к разряду его вот этих таинственных предвидений. Но главная интрига, над которой до сих пор ломают головы исследователи творчества Булгакова, это как он мог написать мастера и Маргариту, а он начал писать роман в 1928 году. И как, как это он мог. Вот где он брал источники? Потому что источники э, вот, ну, должны быть чуть ли не западных закрытых таких европейских монастырей если понятно что в то время не было и, и обычных то книг не хватало чтобы там были какие-то возможности знаете где-то раскопать какие-то редкие там книги фолианты тем более он не ездил за границу и тогда, тогда никто никого не выпускал ну вот сам Михаил Афанасьевич не раз говорит, что он просто все придумывает, что образы приходят к нему как бы сами собой, он как бы воочию видит. И, конечно, скептикам в это трудно поверить, но вот его супруга рассказывает, что Булгаков садился писать, постоянно крутил на пальце вот как раз свой перстень и подолгу всматривался в его глубинную синеву. Сапфир, как он сам говорил, давал ему вдохновение, и открывал невидимые миры. Но, ну, кстати, вот интересно, когда я, будучи совсем молодой девушкой в начале 90-х, первый раз прочитала мастера Маргарита, Маргариту, мне, кстати, тоже эта мысль, первая, которая мыслями мне пришла в голову, интересно, откуда он это все знал. Ну, то есть мне бывает интересно, откуда он мог взять эту историю. Понятно, что он что-то добавил, убавил, придумал. Ну, в принципе, вот самую историю, вот э, так вот оказывается, это тайна не только для меня, но и для людей, которые исследуют его творчество. Ну, что можно сказать? На сегодня тогда все. Ждем вас на курсе по самоцветам, где вы узнаете, как они встраиваются вот в систему астрологии, в систему бадзи, как соотносятся с пятью стихиями, как непосредственно с десятью небесными стволами и двенадцатью земными ветвями, как правильно и зачем нужно очищать и заряжать камни, где их предпочтительно носить на теле, где их размещать в помещении, чтобы получить максимум пользы. Вы убедитесь, на, э, убедитесь и на курсе, ну я надеюсь, убедились на примерах карты, э, карт знаменитостей, насколько это все-таки рабочая техника, проверенная временем и веками. Присоединяйтесь к нам, э, и вы также сможете воспользоваться волшебной силой этих удивительных природных батареек. Желаю вам удачи, с вами была Наталья.